Но досаждая суетой а дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой, друзей не забывайте, и дружба, и трожите, без повода звоните иногда, друзей не забывайте, и свято их цените, они порою ходят навсегда, ведь 20 лет. 40 лет и возраст, любые расстояния не почав А До завтра доживем, а там, как Бог поможет И дружбу через годы пронесу. пронесем Друзей не забывайте, и дружбой торжите Без повода звоните иногда Друзей не забывайте, и свято их ценить В походах и боях А сколько раз беде Проверены мы сами Расскажут только лучшие друзья Друзей не забывайте И дружбой торжите Без пода звоните иногда Друзей не забывайте И свято их цените Они порою ходят навсегда За чертой, и козы и все виды, И кажется последний пробил час. Надежный старый друг, Забыть про все обиды, С улыбкой руку помощи подаст. Друзей не забывайте, И дружба и торжите, Без повода звоните иногда. Друзей не забывайте, И свято их цените Они порой... И свято их цените, они порою ходят